Привет, малыш! А почему ты плачешь? Я потерял свою маму! А кто твоя мама? Не знаю! Моя мама? Моя мама! Говори хрю, хрю Ребята, а давайте поможем малышу найти его маму! Поможете? Ну тогда в путь. Ну, здравствуйте. Скажите, это не ваш малыш? Его мама говорит. Хрю-хрю. Нет, я короба. Я говорю, Му-у-у! и мой малыш. И он тоже говорит му. Му. Ребята, вы запомнили? У коровы ребенок Селенок, И они говорят му. Му. А мы пойдем искать маму нашего малыша. Готовы? Тогда в путь! Здравствуйте! Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит «Хрю-хрю». Нет, я лошадь. Я говорю. и го го А это мой малыш, жеребенок. И он тоже говорит. И-и-го-го. И-и-го-го. -го. Спасибо. Ребята, вы запомнили? Лошадь говорит как? Правильно! И-го-го! И Е-малыш, шеребенок! Но ну, а мы с вами отправляемся дальше в путь. Здравствуйте! Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Не, я сам. Я говорю бе. А мой малыш ягненок, и он тоже говорит. Бе. Бе. Ребята, вы запомнили, как говорит овца? Овца говорит, как? Правильно! Бе. И ее малыш, ягненок. И он тоже говорит. Бе. Ну что же, она а пора дальше в путь. Здравствуйте! Скажите, а это не ваш малыш. Его мама говорит хрю-хрю. Нет, я собак. Я говорю гав. А мой малыш-щенок. И он говорит гав. Гав. Ребята, вы запомнили, как говорит собака? Собака говорит как? Правильно, гав! И ее малыш щенок, и он тоже говорит гав. Ну, а нам с вами пора дальше в путь. Здравствуйте. Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Нет, я кошка. Я говорю мяу. И мой малыш котенок. И он тоже говорит мяу. Мяу. Спасибо! Ребята, вы запомнили, как говорит кошка? Кошка говорит как? Правильно, мяу! А ее малыш котенок. И он тоже говорит мяу. Ну, а нам с вами пора дальше. Здравствуйте! Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит, хрю-хрю! Нет, я коза, я говорю ме! А мой малыш козленок, и он тоже говорит, ме! Ме! Ребята, вы запомнили, как говорит коза? Коза говорит как? Правильно, она говорит ме. Ее малыш козленок. И он тоже говорит ме. Ну, а нам с вами пора дальше. В путь. Здравствуйте! Скажите, а это не ваш малыш? Его мама говорит хрю-хрю. Да, конечно. Это я его мама. Я свинья. Я говорю хрю-хрю. А это мой малыш, поросеночек. И он говорит. Хрюхрю! -хрю. Спасибо тебе, Мисию, что ты нашла его. Хрюхрю! -хрю. Спасибо! Пожалуйста, я всегда рада помочь. Но без ребят у меня бы ничего не получилось. А главное, мы теперь знаем. Что поросенок это малыш свиньи. И свинья, и поросенок говорят хрю-хрю. Спасибо, ребята! И до новых встреч! Пока! Привет, меня зовут Масипуя. Давай дружить. Ой, ты слышишь? Кто-то плачет. Давай посмотрим, кто это. Малыш, а почему ты плачешь? Я потерял свою маму. А кто твоя мама? Не знаю. Моя мама? Моя мама говорит хрю, -хрю. Ребята, а давайте поможем малышу найти его маму. Поможете?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 Нет, я лошадь. Я говорю. и го го А это мой малыш, же И он тоже говорит. И-и-го-го. И-и-го-го. Спасибо. Ребята, вы запомнили?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 А мой малыш козленок. И он тоже говорит. Мя. Мя. Ребята, вы запомнили, как говорит коза. Коза говорит. Как? Правильно, она говорит. Мя. Ее малыш козленок. И он тоже говорит. Мя. Ну.